Я хотела бы сказать о том, что компания Art Event уже не один раз работает с Валерием Чигинцевым. И не один год. И не один год. И мы хотели бы сказать, что мы счастливы, что мы работаем с таким ведущим, который делает каждое мероприятие, каждый праздник незабываемым, и который создает настроение и умеет общаться абсолютно с любой публикой. И... Где бы и как бы мы ни проводили мероприятия, Валерий делает просто невозможное. Он вытаскивает из любой ситуации. И действительно, это очень здорово. И мы благодарны, что мы работаем с тобой и с твоей командой. А сегодня мы работали для компании «Монарх». С Новым годом, господа! Счастья, здоровья с Новым годом! С Новым годом!